Всем Сегодня мы будем играть в Майнкрафт мой собственный. Так что сундучок можешь можете просить. Тут у нас сундучок. Там, там, там, там, Здесь я не считала, сколько там модов ну довольно много новые новые все такое животные все такое да да да вы это можете вот здесь вот заметить а так ну такое хочу кое-что проверить извините Давайте на нормальную поставим. Луки немножко больше. Ну, Да ну нафиг. Я реально не читерила. Я вам, правда, честно, пионерская говорю. Давай, помогай мне сказать. Смартфони, по-моему. Ну, мне все равно визуха. Я не нашла. Знаете, вот мне постоянно, когда я обычно выживаю, мне находит, я нахожу такие деревни. Это просто... Они такие кривые, такие прям... Для меня кушать хочу. Морковка есть здесь, или картошка. Хочу... Больше люблю морковку. Так, я пошла туда. Лет, жители. Я, наверное, у вас поселюсь тут перекантуюсь на ночь. так. Мобов я не всех успела рассмотреть, так что будем с вами вместе их рассматривать. ням ням ням ням ням ням ням ням ням ням Ой, эти маленькие. Я скелета хочу найти. Блин, я вызву собачку. Здесь еще можно кролика завести, просто на него тыкнуть, там, знаешь, я попробую. Ой-ой. А не... Мне никто не поверит. Мне просто никто не поверит. Я реально лечительная. Может, ты не веришь, но я все-таки... Это кошмар какой-то. Нет, почему кошмар? Это просто везуха но, на чём, ну, проехали, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну проехали, так, так, так, так, так, так, так, так, у не нужно пока, не нужно жителей защищать, пока зомбакий сажали, домик себе выбрать, а я, я, я Не думал, мне морковки хватит. Но если не хватит. А здесь вообще башни есть, интересно, походу нету. А домик я выберу вот этот. Башни нету. И еще есть такие специальные башни добавляются в деревне эти. И смотрит там крафт Чуть приперся, настает и смотрит на меня. Себя, я могу уметь этот звук mm. а у меня алмаза есть, перевел в там мой дом приперся тут и смотрит на меня да иди ты отсюда ла. непонятно кто ты ух ты у нас ачивка как классно вообще, супер И, и а еще один сундучок. Я сложу туда алмазы, железо, потом тамкра. Я наверное скоро буду изучать этот движенье. Дамкрафт, да да, да. А, Вот это, это освещать. Это я сейчас куда-нибудь пристрою. это, это. это. Вот. А не все-таки у нас есть покилометр, значит, я просто вот так сделаю каменные плиты. Не, не, не, не, -не. каменные плиты. А, классно. Дерево, так не то. Новые, да? Это тоже же самые жители. Блин, как они здесь живут я не понимаю. Такой маленькой комнатушке. Утю мой маленький. Утю тю тю тю. Я его назову Рексик. Блин. Интересно, а у меня хватит топора? А, не хватило но ну, я думаю дерева не столько хватит Тобаный ты топор их так они не очень так красиво смотрятся М -м, ну подойдет выбора нет мне еще меч нужно сделать нужно камень добыть Ой, индюк. А там у меня еще вот на животных есть. Это с мобами же. Там молчанок вот плавает. И у меня есть семьяки. ой ты мой маленький. И так далее. вскоре вы увидите. Ой, скоро вы увидите. Какие здесь еще чуваки есть. Я камень нашла. Главное, чтобы я не нашла одних чуваков очень опасных. Но ночью здесь, конечно, будет жесть. Я вам говорю. Не, конечно, угля. Пойду, пойду дерево. У меня, да, пойду дерево возьму. Буду ухилым. Древесным обходиться. Все. Не топчись. Топчет, а тут ходит. А еще лучше мне кость, лук и стрелы но. Вот так я хочу, что не со скелетом но, Ну, все-таки мечтать невероятно же. Так, мне нужна это, это, мы будем строить домик себе. В дальнейшем. еще есть такую штуку, я видела, можно сделать. Я не помню, как я ее делала. Не помню, но как-то. Блин, как же она делается? О, вот! Вот такая прикольная штучка. Я ее пока делать не буду. А в дальнейшем делаю. И топорнирую. Так, так, так, так, так. так. Мне вот этого хватит. И шесть будет у нас вот. Это сюда. сюда. Нет, вот это вот И сюда. И не сюда. рода одного камушка не хватило. А я знаю, что делать. домик вот ну, так надо я не хочу береться на пудыки на гору блин бим лим все О, уже ночью ой нет нет нет знаете тут вот такая фигня есть вот вот так пусть меня скорпит. Офигеть, сколько жителей ко мне. О, алмазный понос, чувак, я тебя не выпущу. Я его отсюда не выпущу. А ты где, чувак? Пусть зомби хоть двери ломает, хоть что ломает. Но я этого чувака отсюда не выпущу. Так, теперь они уже Лскин. Уставились на меня этот. Так, вот зажигалка, вот за изумруд, вот, вот поножи. А вот изумруд. Ой, тебе не тебе бедненького забыли. Ну, в принципе, я думаю, у тебя ничего такого не было когда эти твари будут появляться? Либо... Кстати, я хочу себе карту как раз на... настроить. Атар объектов включен. Вот они все появляются. О, лошадь зомби. Ничего такого, с чего про них сделать можно. Кстати, это я себе с кем не устанавливала. Если вы заметили, что у меня с Блин. Вс ⁇ я сражаться. Блин, вот тут мы идем, посмотрите на карту. Идеально. Знаете, что я сейчас сделаю? Первый волк, который откусит мне бошку. ой, ой, ой. А, Кто-то рядом с нами. А, это лошадь. Господи, лошадь никуда нет. Я очень боюсь. Это был хлеб. А, как я боюсь. Эти твари там, эти твари тут. Эти твари это кто интересно? Короче, я выйду отсюда. Чуваки. Блин, рыб... Вот торговец. Чуваки, не выходите. Для вас это опасно. А для меня типа нет, да? Типа я не боюсь. Вы видели? Вы видели на, на карту, посмотреть? Вот этот чувак сейчас превратится в военную. Что-то, -мо, видите? Видите, видите, что с ним происходит? Видите? И на моей крыше паук. Господи. Вот он, видите, он превратился. Блин, иди отсюда тварь двонечая. К тем? Где? Я боюсь. Я боюсь, я боюсь каждого. Жизнь их. Окей. Хребет! Ах, живите! Ай, нагонула! Чтоб ты сдох. Чтоб ты сдох, чтоб ты сдох. Джитим. Звуки слишком на нерводействующие. Чтоб ты сдох, чтоб ты сдох! Литя загорел. Вс. Бедный житель. Что ты смотришь? Кто это? Убейте меня кто-нибудь. Нет, я конечно шучу, что увидите меня встаньте. Ну, я тебе сейчас покажу. Блин, я не хочу им показывать, где раки зимуют. Блин, не сыкова, люди. Ну ладно. Жизнь! Ах ты, блин! что ты сдох проклять! Ты тварь, чтоб ты сдохла. Ну все, я дохлая. Че, узнал, где Ракин? Где мы жители? Почему здесь нет жителей? Почему жителей нету? Почему? Что случилось? Кто за зомби апокалипсис начался? вон один житель прется ко мне почему больше нет жителей? где эта тварь, которая меня убила? ай, ты, я... да где? вы что-нибудь видите? Почему? Что случилось? Да что? Лошадь, так да, как не ви. О, мои маленькие! Мой сладенький, вы вернулись! Я так скучала! Не пугайте меня больше. Так. А, нет, вот здесь я не выйду. Эти твари не исчезли. Лошадь моплю. Показывать. чуваки пожалуйста отойдите идите то идите спасайте а кто может еще есть такая лошадь прикольная почему но она просто класс это мне просто нравится если бы она была в долгой я бы себе конечно здесь какая-то невидимая лошадь. а нет это не лошадь это тварь какая-то вонючая чеками удержь блин такой что лазить что-то попрыгать ой ты блин видишь какой-то блин извините я это не могу с такими звуками я не знаю как вам слышно что я сделала Можно изменить на русский язык теперь я русский язык буду повторно часа искать извините вот ты блин такой болючий тварь ты такая Вы видите, что происходит? Тварь пытается мне съесть. Ой. Вы видите, что происходит? Утро. После такой ночи. Я так рада утро. этого чувака убью интересно когда-нибудь наступит какой его хп ты блин что я его убила снова выпала тяпка с этого дебила выпала тяпка и еще одна тяпка Все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, что все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, такая все, такая все, все, это все, что с тобой выпало? Замечательно! только yes! я не буду этих добрых уборок на его тратить что ты смотришь? Я знаю что ты враг ты враг народа что ты сдох? палки! палки! Стой, этого чувака выпали палки замеча С такие прикольные вещи падают, вы просто не представляете себе. Ты скопировал, тебе нужно убить, чтобы ты сдох, чувак. Вот все. И идут на тебя стяпка. Ты умрешь медленно и мучительно. Очень медленно и очень учителю. Блин, вы видели, как он сильный. Вы видите этого? Чикобраза, чикобраза просто. Дикобраза какого-то. Ох ты, блин, знаешь, какой кусючий, кусюн, кусю, кусю, кусюн. Не иди на меня, чтоб ты, чтоб ты сдох. А, что на тебя было? Блин, я хотела, чтобы с него положила скорпиона. Из этого жало, может, это такие суперские вещи. Я могу вам показать даже сейчас. Если найду это жало. Вот, вот, вот, вот, например, вот. Да блин, вот вот мы дрались с каким адским да ну мы с адским дрались И смотрите если вот так обложить алмазный меч получится ну короче этот меч очень прикольный броня то можно делать бронку. что больше нет никого я думаю, на эпик будет хочу эпик эпика. ой ты моя молька, косность ты моя а я знаю как объ... определить свой дом по карте там много жителей это логично. Я их в свой дом, чтобы они жили с миром. И, блин, я жрать хочу. Спокойствие, блин. Ух. А что у меня с есть? Проехали. Чуваки, вам гулять нельзя. Сегодня никто гулять не будет. Ты мой маленький, ма. Где мой маленький, я хочу очень махнуть носик. Ты мой маленький, у ма. ма тебя мой угу. но. Ну, тебя. Ну, А, ну, слушай, сейчас посмотрю, кто мне не нравится. Вс ⁇ ты мне нравишься, когда ты зажигал катарболиц. Отойди нитки кстати я сейчас скажу, что проверить что интересно да мы пойдем бы не знаете куда даже мне же на один алмаз я думаю вы дальше уже куда мы пойдем мне нужен меч ой делаем меч из этого тягу убрать тяку убрать меч это ломаем это оставим, это уберем. Да, да, да, все, все. Блин. Так трудно иметь дома, сами знаете кого. закрыты. Так, мне нужно, во-первых, еда. Это самое главное. Самое главное это еда. Потом мне нужно. О, блин, но ну я хотела розу найти, конечно. Мы уже слишком много играем. Так что, если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока, с вами была Киска. А в следующей серии мы будем делать портал Сырочный лес. А еще у меня кирка сзади. Прикольно. Это вообще так Все супер. Все, короче, всем пока. Да, да, да, да. Пока. А, не, все вот так вот. Вот на этой ноте я и закончу.